Не плачь, мой друг, взгляни скорее вокруг. Январский день украсит твой досуг, но никого. На улице мороз Не плачь, мой друг, не веши нос Не плачь, мой друг, не вешай нос А за окном Обильный снегопад, все замело до крыш И ты тому не рад Шумит метель, как старый пылесос Не плачь, мой друг, не вешай нос Не плачь, мой друг не вешай нос Кто пьет коньяк А кто-то крепкий чай печаль идет Поверь, чай, черчай Струится дым Все меньше папирос Не плачь, мой друг Не вешай нос Не плачь, мой друг Не вешай нос Давайте все, в конце концов, жить в мире и любви, писать стихи, и глясся на крови шагать вперед, Не глядя на прогноз, И никогда, и никогда не вешать нос, И никогда, и никогда не вешать нос, И никогда, и никогда не вешать нос.